Всем привет, это спасибо за фрагбро, сейчас на этом аккаунте мы будем сливать кредиты на Чапу По-моему карта упала, да? Угу. Сколько там она по карте? Чапа 2600 Ага, да, 645. И, наверное, покрутим. нападла, еще одна карта упала. Вот делали бы, если упали несколько карт, например, цена бы уменьшалась как-то там, типа в два раза, например, пропорционально. Да Нафиг они нужны там по 10 карт. Так, уже на 5 суток потрачено 2200 кредитов. Пока ничего не упало. Ну, так, собственно, я и думал, что по карте будет выгоднее. Как бы она и по фикс прайсу по 3000 кредитов продается. Скидка на коробки, скидка на коробки, а все равно все кредиты сольешь, еще, может, и не выгнешь. Просто почти 4000 кредов уже слито. Коробок уже тонна открыта. Чё, она еще и не выпадет, серьезно? О заебись, хули. Охуенно. Сейчас на этом аккаунте появится чейтак м 200 жало и возможно клинок Кунай. Чейтак мы либо купим по карте, либо выбьем. Так, поехали тут, кстати в наградах вроде не указано что чей так можно выбить на часы странно что он сюда добавлен вообще так ну тут вроде все временные пушки упали Теперь если что-то еще появится шестым слотом, то это будет навсегда. О, я же говорил, коренок кунай. Отлично. Еще давайте сюда чей так жало. А, тут карты нету. Тут его выкручивать надо. Кстати, кстати. Но Максим 9 тут совсем не нужен на этом аккаунте. Тут он есть. А вот чей-то просто обязан упасть в такую сумму кредитов. Если не упадет, то он пидор. уже. Тысяча кредов всего осталось. Походу, как и с Чаплей тут нихуя не упадет, блять под эту акцию ебучей траты кредитов. И, блять скидку 20% шанса, шансы блядь, занизили. Как видите, нихуя. Яшеньки, Один ёбаный клинок с пяти тысяч кредов. Я просто вахуй с, с этих, блядь, алоутсов, нахуй. Теперь мы крутим эти, блядские, подарочные коробки. С которых, возможно, тоже нихуя не выпадет. А с золотой коробки выпал золотой Максим 9. Но тут есть обычный. Лучше бы Рюгер какой-нибудь золотой выпал. Было бы куда приятнее. Но вы видите, шансы вообще никакие. 9 500 кредитов и ни черта. Просто ни черта. Один клинок кунай, блядь. И все. Ну, хоть килл какой-нибудь сраный упади. Ну вот Рюгер нафиг не нужен. Там золотой Максим-9, сервис, уже лежит. Молодец, Рюгер, что не упал. Наша бабочка тоже не падает. Ну и все, осталась МБшка. Если МБ упадет, он будет нормально. Но она не упадет. Собственно, на том аккаунте с подарочных даже ничего не упало. На этом аккаунте с подарочных ничего не упало. На том аккаунте а, Слиты 4752 кредита Ровно И тут 4752 кредита И вот все что мы имеем Это вот это вот Кунае И все и пушки на время там всякие там Читаки, свышки и так далее Да как бы ну здорово А это как бы Даже из пакции донить это 2000 рублей Только на одном аккаунте И ни черта не падает Значит, шансы занижены.